Всем денечка. Сегодня ясный солнечный день. Ну, наконец-то, вроде как не ожидается снега. Решила сегодня подреставрировать свои самоделки. Все горшочки, которые у меня здесь стоят, шайки камушки, это все я делала своими руками. Меня в комментариях спрашивали вот про эти. Мои клумбы. Клумбы самодельные. У меня есть видео на эту тему. Я их сегодня тоже подкрасила, пошаманила, чтобы были более-менее свеженькими они. Ну, каждый год уж провожу ревизию такое. Мне очень нравятся эти, как сказать, вазоны мои. Вазоны. У меня сидят в них питуньи, я обычно сажаю. Это точно, что они 7 литров они есть. Я их делала из пасовых Вот посмотрите, как они устроены. Они без дна. без дна. Чем хороша эта конструкция, тем, что когда ты закроешь грудь, стадущая на землю растений идут в гор. у них нет дна Это просто... делается такая конструкция вазонов, горшков очень просто и они у меня услужит за третий год ничего не делается ну, конечно, подкраш... подкрашиваю я их в принципе, можно не красить, если ты сажаешь питонию ампельная, она свисает и не видно даже этих стенок горшков. Настолько они не спадают цветами. Поэтому исключительно мне очень нравится эти конструкции этих горшочков. А это такие я делала венокких цветков, да, цветков я делала. Горшки даже их красить не буду это светлое такое яркое пятно во дворе и поэтому они являются и украшением двора моего мне нравится ну и в дополнение ко всему я делала эти шарики у меня есть видео веселые шарики вы можете их посмотреть делать они не сложно и служат тоже уже давно не первый год это камушки я делала, где спрятаны бумага, отходы, мне тоже нравятся они. Вот такая яркая площадка, с такими хорошими яркими шариками получается, когда распустятся кустики, зелень, они очень хорошо вписываются, прям замечательно. Сделала обрамление из, из, из, из своих камушков искусственных, здесь. Служат они надежно, хорошо. Ну, скажем так, что у них вид такой сейчас стал более естественный. Мне нравится. Поэтому вот э, на сегодняшний день мои самоделки служат мне надежно. И если у вас есть желание, вы можете тоже сделать, посмотрев мои видео. Делается все это очень просто. Вы благоустройте вашего сада, двора. Примерно так я ставлю эти горшочки. Конечно, они не идеальной формы. При, когда я их делала, у меня не было такой задачи, чтобы вот прямо их идеально тут а, ваять. И у меня сделаны, скажем так, как-то произвольно. Но они очень даже неплохо смотрятся, когда все это зацветает. Примерно так вот, такими яркими пятнами у меня мои самодельные конструкции становятся во дворе. И я думаю, что нет смысла там покупать какие-то дорогие горшки, какие-то дорогие вазоны. Они очень неплохо. Мои самоделки смотрятся на участке. И вот знаете, столько остается какой-то краски, тут немножко, там немножко. покрасить их. Видите, как весело, весело смотрится ваш дворик. можете вы тоже попробовать, сделать. Ну, лично мне, вот скажем, в душе, но потому, как человек, когда делает все сам, то, конечно, ему все это нравится. Раскрасить можно в любой цвет, сделать пофантазировать любой конструкции можно, стоят и радуют меня, я их подкрасила, уже совсем по-другому во дворе, весело, интересно, смотрите мои видео, благоустраивайте свои участки и радуйтесь красоте, которую вы сотворили сами, своими руками. Вашему дому, друзья мои.